Я вот тут поразмыслил, если вдруг Россия такая великая, могучая, сверхдержава, а Запад гнилой, подлый, мелкий и вот-вот загнется, если вдруг в России восхитительная экономика, прекрасная растущая промышленность, лучшая в мире медицина, образование, а чиновники просто ангелы небесные, которые думают о людях, о народе, живота своего не щадя. А на Западе все такие мерзкие, все такие подлые. Образование у них говно. Медицина у них говно. И промышленность у них говно. А экономика у них вот-вот сдохнет. И вообще у них там все химическое, все отвратительное. Люди злые, друг друга задушить готовы. Если вдруг в России телевидение говорит исключительно правду, президент – это фактически бог, ну или как минимум богом избранный человек, который по воле его управляет этой великой державой, Россией, матушкой, а на Западе все продажные, все ставленники, все купленные, все только за деньги. Заговоры какие-то, масонства и прочая ерунда. И если Россия окружена врагами, и ее все хотят уничтожить, но она такая сильная и могучая, что не сдастся. И весь этот мир гадкий вокруг нее, так называемый Запад, случай случае нападения уничтожит и превратит в радиоактивный пепел ну так как запад слабый конченый и вообще и так далее и тому подобное то скажите мне пожалуйста какого хрена все чиновники все политики в России все так называемые ресурсные типа промышленники все кто имеют хоть какое-то отношение к власти а, соответственно, имеют доступ к деньгам. Скажите мне, пожалуйста, почему дети всех этих людей живут и учатся за границей, ну за исключением тех, на кого, на кого наложили персональные санкции, кто просто физически не может уехать? Почему все их активы, вся недвижимость, все находится там, на этом убогом, паскудном Западе, где жить невозможно, где одни враги, где все плохо, где все отвратительно? И сам богоподобный, Богом избранный правитель великой державы. Детей своих там держит. Ну и первый в том числе, который был до него. Вся семья его там на этом ненависть нам, на этом. Скажите, почему? Почему никто из них не учится здесь? Никто из них не покупает здесь массово, масштабно, как в Майами. Недвижимость, дорогущую, элитную. В Штатах, в частности. Почему все они, чуть только им удается вырваться? Они летят туда, чтобы там отдыхать, вкушать прелести жизни. В этом отвратительном помоечном Западе. Если все они говорят правду, то какую уж хера, если посмотреть в окно в России, в простом городе, то ты не увидишь ничего, за что хотелось бы зацепиться глазу. А если ты проедешь по крупным автострадам с запада на восток, через всю Россию, и вкусишь все прелести, то, я думаю, тебе жить не захочется. Может быть, правительство великой державы, телевидение великой державы, чиновники, политики и прочее, прочее, прочее, прочее. Все, кто имеет хотя бы капельку власти в великой державе, может быть, все они просто пиздят.